Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами канал Big Money и в сегодняшнем видео у нас обзор сайта, который называется V Like. Ну, лайк like знают все, что оно означает. Здесь у нас краткое описание того, что можно делать на этом сайте. Лайки like на фото, записи, видео, добавление в друзья. Партнерская программа существует от 5 до 10%. То есть реферальная система выплаты по выходным на WebMoney, Яндекс деньги и мобильный телефон. Минимальная сумма для вывода 15 рублей. Еще проверено по выходным. Это означает, что по воскресенье, в понедельник утром деньги уже будут у вас на счету. Здесь, если вы рекламодатель, то вам даже можно без регистрации оформить будет заказ, такую как накрутка. Создание активности в группах. У вас будет существовать различные способы пополнения счета. Kiwi, Яндекс, .Деньги, WebMoney. Здесь, когда вы делаете оптовый заказ, там у вас уже будет определенный процент скидок. Существует служба поддержки. Вы оставляете свой email и текст вашего сообщения. Для того, чтобы начать обзор этого сайта, нам необходимо под своим аккаунтом ВКонтакте зайти, который должен быть у вас зарегистрирован. А также должна быть не только ВКонтакте зарегистрирована, но еще в YouTube, Instagram, Твиттере, с этих социальных сетей вам будет приходить здесь задание. Вот у нас уже прошло первое задание, 5 копеек. Обычно здесь 15-20 дают. Я недавно выполнял. Вот у меня сегодня вторник. 21 рубль. Нажимаем «Выполнить задание». Нас переводит на сайт. Вступить в группу. Мы нажимаем «Вступить». И у нас подтвердить задание вы можете через 0 секунд. Вот появилось подтвердить. Вам зачислили 5 копеек. Нажимаете еще выполнить. Вступить в группу нового. Наращивание волос, ресниц в Москве. Я не живу в Москве. Скорее всего, мне это будет неинтересно. Но у нас уже можно подтвердить задание. Задания у нас кончились. Вступление в группы. Сейчас посмотрим подписчиков в YouTube. Вот у нас есть задание. Нам дадут 15 копеек. Если мы подпишемся под вот этого человека. Мы нажимаем подписаться. И надо... Будет в основном подождать 20 секунд для того, чтобы нажать «Подтвердить». Теперь вот у нас 21, и 5 час будет 21.65. Нажимаем «Подтвердить». Вот они. Сейчас я вам покажу, что здесь вот была произведена выплата, что сайт действительно платит, выплата была произведена по воскресенье понедельник уже утром деньги были сняты 8 числа 11 -го, 13 -го. так что действительно сайт платит партнерская реферальная ссылка ваша если вы захотите уже под себя людей принимать тогда вот она она пользуйтесь ей для привлечения партнеров то есть рекламодателей вот она ваша реферальная ссылка где будут указаны им что скидки какие доступны им и тому прочее если вы рекламодатель то заходите вкладку рекламодатель и уже здесь выбираете какое задание вы хотите дать если это facebook подписчики на страницу, то сюда и нажимаете. Количество 1000, спишется 850, максимум в сутки 200 лайков. Цена за 1000 лайков, 0,85 рублей за 1 лайк получается. Будет списываться с вас. Здесь вы можете указать, если вам какие-то страны неинтересны, значит, если хотите только Россия, это значит только Россия. Пол. Пол. Сами указывайте. Задание также подписаться на канал. В Инстаграме. Задание. В общем, это все самое интересное. Вот, нажимаем пользователь. Лайки мы забыли посмотреть. Недоступные доступных заданий. Заходите позже. Но обычно в течение получаса. Но вот, задания обновляются. И что здесь самое интересное, такая фишка, что здесь попадаются, где вот вступить в группу надо. Попадаются такие задания, что написано, вы уже состоите в группе. А когда вы закрываете и нажимаете подтвердить задание, все равно засчитываются и копейки и вам засчитываются. Вот сюда, вот к вам на баланс. Будем еще рассматривать другие видео. До скорых встреч. Если вам понравилось видео, подписываемся на канал, ставим лайк.